Здравствуйте, друзья! На нашем канале мы уже знакомились с зрителей с линейкой чугунных каминов, выходящих под маркой Эверест. И вы помните об одной очень важной особенности. Эти камины собираются у нас в России на производственной базе компании Визуви, но изготавливаются они из французского литья. И сегодня мы представляем новинку – чугунную топку, выходящую под брендом Эверест. У топки сборная конструкция. На крае чугунных элементов нанесен термостойкий герметик и детали стянуты между собой патрубки дымохода диаметром 180 мм, чугунный шибер с внешней регулировкой положения. Открывается и запирается дверца миниатюрной ручкой. На регуляторе подачи воздуха на горение нанесена маркировка «плюс» и «минус». Наглядно и удобно. Стальной ящик зольника с чугунной рукояткой довольно вместительный. Тыльная часть топки двойная, в ней находится канал подачи вторичного воздуха. Передний чугунный отбойник не дает просыпаться углям наружу при открытой дверце. А на боковых выступах можно разместить решетку-гриль для приготовления различных вкусностей на углях топки. На тыльной стороне пара отверстий для забора вторичного воздуха и одно отверстие для подачи воздуха под чугунный колосник. И эту новинку можно уже приобрести в магазинах Farnax в городе Новосибирске. Итак, с конструкцией топки Everest Д10 мы уже познакомились, а сейчас пришла пора ее затопить. Но прежде я хотел бы рассказать вам о ее размерах. Самый главный и самый важный, который вы наверняка спросили бы в первую очередь, какова диагональ? 63 сантиметра, видимая диагональ стекла. Но еще один интересный параметр, это глубина топки. По внешним размерам глубина 41 сантиметр то есть топка при монтаже не занимает очень много места при этом она выглядит шикарно дает много тепла при необходимости и в принципе создает уютную атмосферу в доме давайте зажигать управление топкой очень простое открываем шибер открываем поддувало ну, естественно открываем дверцу и все Друзья, дрова прогорели, мы подбросили еще немножко, но перед этим стекло успело немного закоптиться, и вы видите, что сейчас оно очищается. Это означает, что камин работает, также прекрасно видны небольшие факела вторичного дожига, это тоже положительно влияет на эффективность работы камина. Но самое главное, я думаю, что многие из вас, которые уже заинтересовались этой топкой, прошли по ссылке, указанной в описании к этому видео, и зашли в карточку товара в интернет-магазине fornax.ru с топкой Everest D10. Если вы этого еще не сделали, то обязательно зайдите, и вы будете приятно удивлены ценой на эту замечательную чугунную топку. Вот так, друзья, еще на одну интересную позицию в ассортименте компании Форнакс стало больше. Ищите чугунную топку Эверест на сайте fornax.ru и, конечно, ждем в гости в магазину Форнакс в городе Новосибирске, чтобы познакомить вас с этим прекрасным изделием. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Счастливо!